Сегодня я покажу, как я использую окантовыватели для обработки открытых срезов косой бейкой на своей промышленной машине. У меня два окантовывателя. Один идет с параметрами под обработку косой бейкой в 0,5 на выходе. Ширина подходящей бейки указана на окантовывателе вот здесь внизу. Для того, чтобы на выходе мы обработали косой бейкой в 0,5, Сантиметра. ширина косой бейки должна быть для этого окантователя 2 сантиметра у каждого окантователя идет своя рейка продвижения и подходящая лапка второй окантовыватель выглядит практически так же различие заключается в ширине самого приспособления и этот окантователь на конечную обработку в 1 сантиметр косой бейки. Поэтому здесь параметры отличаются как и ширина самого приспособления и для того чтобы на выходе получить обработку в 1 сантиметр бейку необходимо выкраивать 4 сантиметра. Также у этого окантователя слегка отличается рейка продвижения, и существенно отличается ширина самой лапки с более широкой обработкой никаких проблем у меня не возникало поэтому сегодня я покажу более сложный вариант и более деликатный это обработку в 05 для того чтобы установить приспособление на свою швейную машинку не нужно быть механиком достаточно подружиться с отверткой и иметь небольшую сноровку мы откручиваем игольную пластину в комплекте к вашей швейной машине есть вот такая вот длинная отвертка ей удобно раскручивать для того чтобы не повредить иглу в процессе установки приспособление рекомендую ее выкрутить также убираем стандартную лапку поднимаем рычаг лапки и выкручиваем для этого необходимо будет поднять коленоподъемник После этого отодвигаем левую пластину, которая закрывает у нас доступ к рейке, и убираем игольную пластину с разметкой. Нам открывается рейка продвижения, которую тоже необходимо выкрутить. Если вы никогда ранее не откручивали реку продвижения, возможно понадобится больше приложить усилий для этого. Потом, как правило, на не проблемно откручивается и закручивается. На этом этапе отличная возможность почистить свою швейную машину от каких-то ошметок ниток и пушка. Я это делаю вот такой щеткой для оверлока. После этого мы устанавливаем рейку продвижения от нашего приспособления. И видим, что она отличается от той, которая стояла в родном комплекте. Тут есть один нюанс. Прикручивать необходимо сначала немножко наживить одну сторону и вторую. И потом выровнять вот этот вот угол и так закрутить уже до конца. Когда мы наживили рейку, вот теперь мы выравниваем, видите, она еще может ходить в одну сторону и вот так вот в другую. Нам важно, чтобы был прямой угол, поэтому мы выравниваем и только так уже закрываем одну сторону. Опять же смотрим, чтобы было все ровно. И вторую, и закручиваем до конца. Перетягивать не нужно. Теперь мы можем установить приспособление на рейку. И если мы все сделали правильно, то эти зубья отлично подходят к приспособлению. Закручиваем. Закручиваем болты точно так же, как и на рейке. Сначала их наживляем и поочередно не до конца, чтобы не было никакого перекоса при установке. Потом уже закручиваем. Устройство установили нижнюю нить. Я опускаю в челнок. И закрываю игольную пластину устанавливаю лапку точно так же как мы устанавливаем другие лапки на свою машину поднимаю для этого немного колено подъемник подвожу лапку к болту и закручиваю сбоку возвращаю иглу на место Продеваю нить в иглу, как и обычно. У лапки этого приспособления также есть место под нить. Вот тут вот. Оно находится вот здесь. Оно находится на лапке там же, где место под иглу. Вот здесь вот. Продеваю нить и обязательно вытаскиваю вручную маховым колесом челночную нить. Вот эти две ниточки должны оказаться у нас в руках. Убираем их назад. Уже можно опустить рычаг подъема ручной у машины чтобы лапка опустилась вниз разбираемся с устройством у данного устройства есть вот такой рычаг который может регулировать положение приспособления по отношению к игле то есть если мы его опускаем на себя то приспособление больше будет нам подавать косой бейки к игле, то есть расстояние от края подгибки бейки будет больше. Если нам нужно это сделать на 0,1 минимально, то мы регулируем этим рычажком наверх. И вот видите, устройство уезжает у нас в правую сторону. Когда приспособление для большего значения бейки, как вот это, в таком случае это различие будет заметно сильнее. Вот смотрите. Больше устройства можно пододвинуть к игле, больше это заметно, и отодвинуть. На 0,5 все решают буквально миллиметры, поэтому нужно внимательно следить за положением окантовывателя по отношению к игле, чтобы это было действительно 0,5. А в данном случае обработка косой бейки 0,5, поэтому строчка должна проходить... Как 0,4 или 0,1 от краев бейки. Разбираемся с подходящим значением кроя бейки к устройству. Я уже показала вам, что на устройстве написано значение 20 мм или 2 сантиметра. Вот такую ширину бейки необходимо выкроить по косой. Я использую готовые бейки. И сейчас в запасе у меня закончилась бейка со значением, подходящим к этому приспособлению. Но тем не менее, я возьму сейчас ее и разутюжу. Отмерю необходимое значение в 2 сантиметра и срежу излишек. Либо можно выкроить такую бейку вручную. Разутюживаю бейку. Отмеряю необходимую ширину. И в моем случае срезаю излишек, но я напомню о том, что бейки подходящего размера также продаются. Или можно изначально выкроить бейку в 2 сантиметра для окантовывателя в 0,5 на исходе. Утюжу еще раз. И могу ее использовать для работы пропускаю бейку через вот эту змейку следующим образом обязательно через нижние значения вот так вот змейкой пропускаю аккуратно через само устройство и внимательно слежу за тем чтобы подгибка с одной стороны и с другой вот здесь вот была одинаковая то есть вот видите, видите эти два уголочка начинают подворачиваться вот так аккуратно провожу вот в это отверстие пропускаю иглу или вспарыватель поднимаю лапку для того чтобы облегчить себе доступ к бейке ухватываюсь за кончик беру его в руки и провожу вот следующим образом. Теперь необходимо подгибку снизу и сверху выровнять. И увести назад. Выровнять. И увести назад. Вот так. Обязательно посмотрите, чтобы внизу вот здесь вот у вас ничего не было смещено. Потому что тогда бейка аккуратно не будет располагаться в подгибке. Есть всего лишь небольшой нюанс, что отрезок начала строчки, вплоть до 10 сантиметров, может быть тестовым. После того, как мы убедились, что у нас снизу и сверху идет внутри подгибка, вот так, смотрите, видите, вот один край, вот второй, а вот идет сгиб. Вот в это заложение мы будем располагать срез необходимой детали нашего изделия. После того, как у нас вот это произошло, вот тут вот внизу еще обратите внимание на кантовыватель, есть вот такой ограничитель, за при его пределы бейка не должна выходить. Теперь нужно посмотреть сверху и поработать вот этим рычагом для того, чтобы... Наша игла была на месте, то есть либо разместить окантовыватель ближе к игле, либо дальше. Но главное, чтобы игла попадала как в верхнюю подгибку, так и в нижнюю. Мы сможем с вами понять, когда начнем прокладывать строчку. Включаю машинку. Я опускаю иглу и как раз смотрю, что она у нас попадает в нижнее заложение. Если что-то у нас не совсем точно получается, то... Мы либо двигаем этим рычагом устройство ближе к игле, либо наоборот отдаляем, если нас смущает, что от подгибки слишком большое расстояние. После этого мы можем попробовать проложить строчку и дождаться обработанного канта, чтобы убедиться, что у нас все произошло правильно. Можем прямо сразу же, поднять коленоподъемником лапку и этот срез а, пропустить в то заложение, которое я вам показывала. Вот так вот аккуратненько. Кант необходимо контролировать рукой, чтобы ничего у нас не сместилось, периодически посматривать за ним. Вот что получается, я вижу, что нужно пододвинуть устройство поближе, чтобы больше захватывала игла. Потому что игла здесь, вот видите, была на грани. У меня сейчас еще проблема такая, что я веду запись и не могу посмотреть, достаточно проконтролировать этот процесс. Оно может быть и к лучшему, чтобы разобрать ошибки. Как можно сделать на окантовывателе уголок? Это считается чем-то нереальным, потому что, как правило, проходят, обрабатывают одну сторону, но затем срезают вот этот излишек, и точно так же с вот этим тестовым кусочком проходит второй Распарывают угол и вручную его подшивают. Я сейчас покажу способ, который открыла сегодня, когда пыталась лучше проработать запись видеоматериала. Я дохожу до края и оставляю 0,5 на ширину канта. Вот так вот поворачиваю уголок, не боюсь, и поворачиваю его, укладываю... В изгиб и продолжаю обработку срежу и покажу вам вот что у меня получилось, вот строчка, строчка проходит на 0,1, вот строчка, строчка проходит на 0,1, это лицо, это изнанка, это уголок. Уголок сейчас нужно отутюжить и проверю его на разрыв, покажу, что здесь все закреплено хорошо. Хорошо приутюживаем бейку. А теперь попробуем проверить бейку на прочность в этом месте. Посмотрите, я прикладываю немало усилий, чтобы попытаться вырвать ее с этого уголка. И у меня ничего не получается, потому что все надежно, без какой-то вот там слабины, обработано. То есть ничего не будет разрываться. Вот такой способ я показала вам. Делитесь в комментариях о том, как вы обрабатываете косой бейкой вручную или давно подружились с устройством под названием окантовыватель.